Чуть-чуть у меня, толком еды для себя нету. Да, у нас есть свои деньги, Толком не меня печенек и макарон. Здесь у меня много печенек. Я думаю, сейчас еще у Тома себе не еды. Шлёпка. Ладно, теперь по ценам. Здравствуйте, Саби. Зиму... Так, так, так. На крыше... сюда... Это же не моя крыша, крыша Дриана. Это змея. Ну, Ладно, у нас ничего нет. Да? Ладно, пойдем, пойдем. Ой, ты переоделся, смотрю. Да. Я... Вот Привет, гадюка. так ладненько пойду подошу yeah. а шаг. у вас есть какая господи. господи ай что ты это такое из гады поймете там бабочка летала nee. так спит справляйтесь с ним. ай ай ай чего раньше в небе так сказать какая-то эта штука с его жизнью летала не до этого стоит Я не знаю, ну как обычно сражаться. Так, ну надо с ним как-то разобраться. Как так не да, к нему даже мой идёт, что ты что ты понимал? Он не чувствует еще ударов. О нет. Супергерой прием. Я, я нашел его по ходу слабость. Сзади это его слабость. Спереди. Я даже ею не могу попасть, а сзади у него более слабая защита. Тельсмандач. Я не могу его Мне так не кажется. Мне так не кажется. Любая защита намного, намного защищенней. Ну, Можно. Я сейчас кое-какого своего знакомого позову, он придет. Можно Тики, да трансформация Так секретарь слепой Змея, хватит нас происходит столько сил Дусы, расправь Пельья Прекраснейший оживи Оживимые творения Так, надеюсь, теперь ты нормальный Так, да Придется... Ой, ты не так хорошо прыгаешь, как, как я... Так Боже. Теперь по факту Так, я создала творение Ты должен подождать меня Здесь, пока я тебя трансформируюсь Ухранимся Так Давай Вперед! Ты будешь мне помогать Вперед, моя Лоло! Привет, моя Лола. Нет, не Пони, посмотри, что? он дерется. Что? Лоло! Давайте... Давайте... Заставьте Лоло драться. Что такое? Лоло! Он, посмотри, он гадюка. Боже, так, Лоло! Вы что наделали? Вы испортили мне Лоло. Талисман. Что за меня берется? Саша, ты куда? Так. Вы, погодите, я ей заманю. Пасы. Вот что а вы сажаете. Мне нужна лоло. Убери, панцы, я покушу Лоло. Сашу нет, нет Сашу невозможно убить. Мне ну, нужно... Убить? Нет. А зачем она делется все равно? Потому что вы тупые. Она пчела. Она пчела. Потому что она создана, запрограммирована, чтобы атаковать всех. Но она поможет победить глыбу. Подожди. Вот может, этого, маленького, маленького этого, новый, под... Лоло, ло, не подойди. Я из этого существа не говорю, Мне не выпало кирка, я догадываюсь, что мне делать. Карапас, мне нужно срочно, чтобы ты не отвлек его. Я попробую подойти сзади. Пони. смотрите, пони, Слышь, мне нужно хоть попасть. Люди! А? Возьмите кладу супершан, стресните. Дай мне. Так. Можно я ответственную, пожалуйста, мне лучше. Да. мне да все равно что лучше, я а хочу его преснить, потому что, что он у меня очень сильно бил а у тебя есть эффект Это у меня нет эффекта <связь> спасибо так, мы отвлекаем мужчину. Тебе тебя не должно да, ударить что такое тебя не должно ударить, если тебя ударят, то тогда до всего не... смотри, чтобы не ударить отвлеките его, отвлеките его, отвлеките его на тебя Да, мистер Мак выдержит. Убейся. Но у меня осталось полминуты. Давай! Ну, у меня есть отопление из того, что он... его не оттыкали. Всё, короче, я не могу, я перезаряжу тебя, я детрансформируюсь. Ты... Супер шанс, второй такой не выпадет. Детка смеется пони, ты нет, меня пугаешь Меня так, ты да, ты не все пугают ты можешь ничего не будет Я избавляюсь от тебя Всё, <с -мирь> вот, Тики-тики, подкрепися. Вкупу нам придумаем. Нужно как-то победить. Давай! Ой. Тихо, давай, дай, дай. Садай. Сейчас. Вот и ты. Надеюсь, ты будешь больно над Лонг-сан. Сейчас застану. спаси. Арабанс, пусть тебя... Лонг-сан, вы готовы к бою? Тики, Лонг, слияюсь. Валька. Эй, давай давай меня Помогу, ничего не помогу И что Штаю шанс, меня не, не знаю Молниеносный дракон М -м. У меня есть идея Тики, Лан, разделитесь Такие волнения. Как мы сделаем? <свы> у меня появился меня план. Можешь... Так. Талисман если... а дальше и... не хватает огромной ложки. Ясно. Глину... У, <свы> у меня есть идея. <свы> но вам придется надеть как костюмы. У меня есть, я могу. Поделитесь а по Я пока разведу глину в воде. Чем больше глины, чем лучше. Водяной дракон. Теперь плывем, плывем, плывем. Чем больше мы делаем кругу, мы должны сделать как можно больше глины. Здесь было слишком много глины. Давай, открывай, подожди. Все. сейчас заспешусь. Давай, давай, выбегай, выбегай с ней. Так, мне сейчас предстоит тоже надеть аквакостюм. И желательно бежать. Я, я держи. Держи. А Потом она я тут, тут за двери подожду. Теперь надо надеться по костюму. Разделитесь. Лонг Сан, спасибо за помощь. Причьтесь. Я считаю, иди, давай. Тики, заряжайся. Ну там застал. Там не можешь обылить. Так, мы надели уже по костюму. Вода полностью готова, она замешана с глиней. Я знаю, что... А знаешь, делаешь? что я сейчас а сделаю? А вот, а вот и подсказка, что Прием, а, прием, я я. Его прием, ребята. Прием, ребята, это я, миссия месь, аквабак. Загоняйте его в воду. Да, не через замок. Ты слишком жирный. Да. <связывается> Я не вижу, это, в в что здесь Ты, блин. как этих Вода вся в бетоне. Вода сейчас, он туда попадет, и мы зажг ⁇ за он используй, Я еще раз комбинирую телесман. Используй дрон молнии. Тогда он застынет. Да, но ну нам нужно, чтобы он был весь в клине. А клина только в воде в большом количестве. Понимаешь, как мы Есть идея. Нужно позвонить одной моей знакомой. Привет. Привет, рупешка. Нужна помощь. Спасибо, Калки. Да, сейчас я стану Аква драгенбак Аква Бар Аква Др дрэ Дрэгонбаг. Дрэгонбаг. Даже не Дрэгон трансформация? Сейчас станет, когда ударится огнем. Привет, лонг Сан. Заряжайся. Аква лонг. Добавить, да, добавить, да. Дракон воздуха Молниеносный дракон Дракон бак пока нету Все, он теперь стал более-менее слабее Теперь его можно победить ну... Но... Ладно, давай убегай, Нет, он наносит больше количества. Я попробую еще раз ударить дракона молнии. Все, теперь мы можем его победить. Хоть он сильно бьет, но больше не дает этого тупого эффекта. Водиной дракон. Эх, ребята, я стану Драгонбак, я стану Драгонбак. Вот, вот ты уже, ты, ты эту силу. подождите, не уничтожайте, иначе я все не смогу исправить мы ее немножечко балбесы пройдите, чтобы я все смогу исправить мы их не уничтожили дракон, давай давай сюда, плыви вот, сюда мы там... да его уничтожили mm -hmm. Mm -hmm. нет Уже... все, я думаю вы его уничтожили Аквабаг <knowledgeable yük Hanım dying> Нет, да сейчас, в принципе, уже можно Какая у нас мышка обидчивая А зато теперь... Чудесная сила Аквамиссия Так, все. В принципе, все. Я пришел. Да, угу. а, а, я... Да, я сейчас Так, лишь бы за Я ничего не следовал. Все. Тики! Д Д да, трансформация. Да, да. Тики, прячься привет, привет. Что? А, это записано.